Как давно вы радовались жизни? Когда в последний раз замечали красоту вокруг, настраивались на позитивный лад, думая о хорошем? Как часто вы благодарите Вселенную и окружающих? Обычно мы попросту забываем об этом и действуем по накатанному сценарию, который нам достался еще в детстве от родителей. Вместо радости мы обычно привыкли испытывать другие чувства. Обида, гнев, раздражение, агрессия — бессилия, страх. Мы неосознанно создаем себе ложное чувство вины и застреваем в своих чувствах обиды и вины, смакуя это состояние и заменяя радость и счастье на горости и печали. Нам некогда радоваться. Мы постоянно куда-то спешим и боимся не успеть. В таких условиях мы не сможем раскрыть все грани своего творчества и попросту растрачиваем, свой потенциал в бесконечных попытках реализовать и стать успешным. Как итог, вместо счастливой и радостной жизни мы получаем букет болезней и кучу недовольства, место с разрушительными эмоциями в придачу. Мы проживаем свое прошлое вновь и вновь, испытывая постоянные стрессы и прогнозируем неблагоприятный исход нашей жизни, не видя процвета. И в таких ситуации мы сами блокируем свой успех, свои возможности и становимся заложниками эгрегора невезения, неисполнения желания, бедности, печали, болезней. В последствии этого, этого в теле появляются лярвы, которые отравляют нашу жизнь. Тело создает неприятные ситуации. На физике это ощущается в виде различных заболеваний, от простуды до онкообразования которые требуют от нас вновь и вновь новую порцию энергии. Они словно пожирают нас частями. Их пишество для нас имеет необратимые последствия. Создаются условия для магнита неприятности, которые притягивают к нам новые печальки. И мы вновь убеждаемся в своих несчастьях, неумениях, что мы не с того теста, не так сделаны, нам не повезло, не такой старт. Родители не такие, не в ту школу попали, не на ту работу пошли. И смакуем это, принимая за свое состояние, потому что наши фильтры восприятия настроены на магнит неприятности и неуспешности. Что с этим делать? Вы хотите смириться или все-таки выйти из этого состояния? Быть в минусе или превратить этот минус в плюс? Плюс. Оставаться жертвой обстоятельств или стать победителем? Быть тем, от кого ничего не зависит, или ощущать себя творцом своей реальности? Что выбираете вы? Что важно для вас? Какой выбор вы сделаете? Как преодолеть эти ложные чувства и ту ложную дорожку, по которой вы пошли? Выбор есть всегда. И об этом мы, семейная пара психологов Саули и Мурат Хинебаева, Расскажем на своем авторском вебинаре, как смогли это сделать мы. Приходите во вторник, это уже завтра, 26 сентября, в 10 утра по московскому времени, на открытое занятие, где мы затронем тему «Умей радоваться жизни». Все, что важно, происходит рядом с тобой. «Умей радоваться жизни» и «Замечать это».